Прочитав Евангелие от Марка 16 главу, вы увидите, как апостолы, после распятия Иисуса Христа, как они плакали и рыдали, потому что они не видели Господа, потому что с ними не было того, кто был Сыном Бога Живого. Задайте каждый себе вопрос, а когда мы Последний раз плакали и рыдали от того, что мы не видим нашего Господа. Когда мы последний раз уединялись, чтобы лежать пластом на полу и плакать, потому что мы не верим в нашего Господа. Потому что мы потеряли эту веру, мы потеряли Господа, мы Его не видим, мы не слышим Его. Когда последний раз это было с Тобой? Ведь если бы мы, так как апостолы, плакали и рыдали, что мы не видим Господа, что мы не слышим Его голос, то Иисус бы пришел, как тогда Он пришел к апостолам. Приходили многие люди, они говорили, мы видели Он воскрес, но они не верили Они все равно продолжали плакать и рыдать, они хотели встречи с Иисусом Христом. Они молились, они вымолили, выплакали эту встречу, и Иисус пришел к ним. Иисус придет к тебе, дорогой друг, Иисус придет, если ты серьезно захочешь встретиться с Ним. Если ты действительно будешь в печали, если ты действительно будешь плакать и рыдать от того, что ты не видишь Господа. И когда Он придет к тебе, Он скажет тебе, почему ты плачешь? Ты скажешь, потому что я, Господи, не верил в тебя. Потому что я забыл тебя. Я не видел тебя, я не слышал тебя. Когда мы последний раз плакали, чтобы встретиться с Иисусом Христом, чтобы видеть и слышать Его? Когда? Мои дорогие друзья. Если мы будем жить своей жизнью и думать, что Бог сам насильно придет и вмешается в нашу жизнь, что Он нас вырвет из этой мирской суеты собственноручно, нет, вы заблуждаетесь. Тебе нужно самому оставить все свои дела, всю свою суету, все то, что тебя отвлекает от Бога, и прийти к Нему и плакать, и рыдать, чтобы Он с тобой заговорил. Чтобы Он явился тебе, чтобы Он дал тебе указания, что тебе нужно делать, чтобы Он послал тебя. Потому что если ты не встречаешься с живым и реальным Иисусом Христом, ты никогда не сможешь родиться свыше, ты не будешь знать, что тебе делать. Ты так никогда не сможешь исполнить волю Отца нашего Небесного. Ты будешь просто обычным библеистом или каким-то верующим, который не знает Господа который живет просто обычной жизнью, не зная, что ему делать. Но если бы этот человек оставил все, пришел к Господу и плакал, и рыдал в молитве, чтобы Господь пришел к нему, явился то Господь явился бы ему. Явился. Не один день плакали апостолы, чтобы встретиться с Иисусом. Они выплакали эту встречу, они вымолили эту встречу. Готов ли ты сегодня плакать и рыдать, и быть в печали ради Господа? Задайте каждый себе этот вопрос, и да благословит вас Господь наш Иисус.